5 one two, 8 6 number three. with so, mm -hmm. on the downwind. Yep. Mm -hmm. Okay, one o'clock, your position. 459 okay, no, right, continue the downwind entry, air. traffic shooting across to the downwind. Yeah, this right. Uh, looking at looking for him right now. Okay, disregard, I'll help you inside. He's a lot behind you. Uh. Всем привет, дорогие друзья! Почему пилоты скрывают контакт с НЛО? Помимо того, что вы видите и слышите, это необычное явление происходит не так и часто. Необычное, но очень странное явление случилось с одним самолетом. С Министерства России, а именно с «Шайгум». Два Су-34 столкнулись с неопознанным летающим объектом. Но что самое интересное, Су-34 полностью были черные. И когда НЛО подлетело к самому главному самолету, то два истребителя решили перекрыть этому объекту. Что произошло, вы видите сами. У пилотов открылись шасси. И они не могли ничем Можно сказать управлять самолетом Не капультироваться Не даже улететь Суть в том, что этот объект НЛО их Кружил вокруг С основным самолетом Так он показывал Что он здесь главный И это очень интересно Но Самое интересное Это не то, что происходит сейчас в небе А то, что они могут управлять техникой. Ну вот, например, этот видеосюжет был сделан ночью. Пассажиры заметили, как огромный самолет, также пассажирский, залетает в это необычное сооружение, а именно НЛО. Скорее всего, часто идет обмен людьми наклоны такое заявление делали много. самолеты то пропадает то потом появляется через несколько лет и удивительно пассажиры не помнят ничего. но на самом деле это идет подмен людей очень тщательно и люди как будто люди, но на самом деле они не люди уже. они или пришельцы или еще какая-то необычная сущность. но это только начало то что идет подмен. Есть множество тайн, которые никто не может вам рассказать. Почему это происходит именно с людьми? Да потому что люди считается о том, что Земля принадлежит им. Из-за этого люди видят такую необычную картину, как самолет исчезает в НЛО или НЛО засасывает самолет. Скорее всего, пилоты такие же пришельцы, а не люди. Но это еще цветочки о том, что мы видим. А теперь самое главное, почему это все происходит на глазах у людей. Этот кадр был сделан в Турции. Два неопознанных летающих объекта просто-напросто накрыли этот самолет. Еще как и накрыли, посмотрите внимательно, с двух сторон. Пилот не мог ничего поделать, вся техника вырубилась. Он не управлял самолетом. Этот самолет ровно 15 минут летал только прямо. Пассажиры даже стали бояться, что они улетают из этого города. Они видели, что рядом с ними находились неопознанные летающие объекты. Но через 20 минут НЛО отпустили самолет. Пилот взялся заштурвал и все-таки приземлился в той точке. Но что на самом деле происходит из-за этой ситуации? Мы множество знаем про НЛО, но не знаем, как они могут управлять техникой. Поэтому сейчас происходит вот такая необычная картина, как масштабность людей просто боятся, что их может подменами. НЛО могут сканировать самолет, НЛО могут напасть на самолет. Но есть то, что мы пока с вами видим. Но это видят все. Последний видеосюжет, который я хочу вам показать, он не такой и страшный, как все эти. Но он очень интересный. Необычная, но очень масштабная, можно сказать, наша страна, да и вся Земля, происходит климатические волны. НЛО целенаправленно будет по всему миру нашей, можно сказать, Вулканы, которые находятся в спячке около миллиона, может и миллиарда лет. И они стали пробуждаться, то торнадо -то кто-то уже видел. Но это только начало, дорогие зрители. Сейчас происходит как НЛО целенаправленно делать свою работу. Помимо того, что мы с вами видим и слышим, НЛО показывает свое превосходство во все и везде. В космосе, на Земле и в небе. И это мы видим. Я не пугаю никого, это субъективное мое мнение, дорогие зрители. Не думайте о том, что это может и правда, или неправда. Но то, что вы видите, это не значит, что вы не видите. Космическая угроза, которая давным-давно уже находится на Земле, да и в космосе, она быстро, можно сказать, набирает эти необычные обороты. Кто следующий? Что за страна или что за земля уже будет на нашей планете. И будет оно выглядеть как раньше, сто лет назад. Или мы с вами видим, как высыхают реки, озера. Мы видим, как разрушается наша планета. Но это только первоначальная схема о том, что вы видите. Ставьте лайк, дорогие друзья. Ставьте комментарии. Ставьте колокольчик. И ставьте подписку. Ну а с вами был Тайна.